Всем привет сегодня будем готовить легкую пикантную освежающую закуску из огурцов особенность ее приготовления состоит в том что огурцы нужно предварительно отбить в результате чего они быстро впитывают в себя соус оставаясь при этом свежими необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео обрезаем огурцы с двух сторон а затем отбиваем их пока плоды не потрескаются нарезаем огурцы произвольными ломтиками перекладываем в миску добавляем соль перемешиваем и даем постоять 5 минут в это время нарезаем острый красный перец как можно мельче Затем сливаем из огурцов выделившийся сок. Он нам не понадобится. А в огурцы выдавливаем чеснок. Добавляем измельченный перец, сахар, молотый кориандр, яблочный уксус, соевый соус, Оливковое масло. Семена кунжута. И хорошо перемешиваем. Перекладываем огурцы в подходящую посуду. Украшаем листьями салата или другой зеленью. Слегка посыпаем кунжутом и сразу подаем к столу. Вот и все. Легкая пикантная освежающая закуска избитых огурцов готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк.